Павел Николаевич, скажите, ну от вашего имени, вы популярный человек, от вашего имени открывают, может, было в 2018 году, много аккаунтов открыто, чтобы поддержать вас, но вот сегодня возникает ситуация, когда открывают аккаунты и начинают от вашего имени распространять информацию, ну, либо порочащую какие-то ваши отношения с КПРФ, либо еще что-то. Вот. Как вы можете прокомментировать ситуацию? Опять ситуация какая-то возникла, похожая. Не, ну давайте с самого начала. Я достаточно занятый человек и своих аккаунтов не веду никаких. Ничего не пишу в интернете. А, тем более, что для этого и повода-то нет. У совхоза есть свой э, аккаунт, потом благодаря интернет-ресурсам КПРФ и вашей, э, скажем так, достаточно успешной э, передаче э, все, что нужно мне донести до людей, я доношу. Э, вот. Ну, отвечаю всем тем, нашим друзьям. Так называемым интернет партизаном, блогерам, которые поддерживают КПРФ, меня лично, мы, ну, в общем-то, всю историю с совхозом связываю. Поэтому я никогда не писал ничего такого. Единственное, что иногда я, ну скажем так, комментирую некоторые вещи, которые касаются совхоза Мелии. И для меня было, конечно, большим удивлением сначала, а потом, в принципе, я понял, почему это происходит. Увидеть, что есть какой-то грудинин онлайн значит и какие-то еще аккаунты, которые открываются, которые, в общем, этот принцип такой, знаете, как в свое время в Третий Рейх, Геббельс использовал такие, скажем так, фейковые, тогда это были радиостанции, которые на 40% говорили правду, на 60% неправду, в общем, носили всякую дезинформацию, провокаторы такие. И, к сожалению, власть тоже стала пользоваться этим, и, судя по всему, это в связи с предстоящим выбором в Госдуму, ты, когда вчера, по я обнаружил так, вдруг активность какую-то проявил, какой-то Грудинин онлайн, так называемый, хотя никакой не Грудинин, а я, хотя там фотография моя, и даже написано, что это кандидат в президенты 2024 -го года, прям так написано, ну и я стал жаловаться, писать, что слушайте, уберите это все, потому что, во-первых, если мне нужно что-то сказать людям, я сам скажу, и мне для этого помощь никакая не нужна, во-вторых, конечно, КПРФ определится в 2024 году, кто у них там будет кандидатом. И у них огромное количество молодежи, которые действительно, скажем так, талантливо, патриотично. И у них там все это демократичным способом. Это тебе не Единая Россия, которая точно знает, кого она будет поддерживать. Коммунисты, скажем так, это все проходит на съезде. И это непредсказуемо до последнего, там, не знаю, дня. Вот. Но то, что я вижу сейчас, то, что за полтора месяца, два или три уже, скажем так, вот интернет-ресурса открывается, это будущая провокация, но она уже сейчас провокация, потому что ну, без меня можно начать комментировать что-то или там, распространять мои фотографии, какие-то мои мысли, которые когда-то я высказывал, но сейчас-то, скажем так, новая и совершенно ситуация. Поэтому я думаю, что в преддверии вот этой вот политической борьбы мы еще не раз увидим, а не два что наши оппоненты используют разные грязные методы для того, чтобы либо опорочить, либо ввести в заблуждение людей. Вот. И делается это намеренно. За 12 часов, вот этих вот, с момента открытия этого аккаунта, там уже порядка 40 всяких, ну, скажем так, публикаций. Все они касаются 2018 года. Идет такая планомерная как это, накачка ресурса, чтобы к себе привлечь внимание. Ну, в понедельник мы займемся тем, что будем ну, скажем так, в Инстаграм выходить с предложением закрыть это все. Вот. Но борьба, судя по всему, будет грязной. Все же рассчитывают на честные выборы. Но, как правило, честные люди рассчитывают на, честные, на честную избирательную кампанию. А люди, которые заранее готовы к фальсификациям, к обману, они начинают работать. У них огромные деньги, у них административный ресурс, у них возможность через проехательные органы влиять на процессы. Причем наказывать невиновных и награждать непричастных, это мы знаем прекрасно. Поэтому это борьба, к сожалению, это так.